Медиа лига продолжается, и это вторая часть. Мы уже сыграли 28 каток. Первый 14 я вам уже показал в первой части, и сейчас вы увидите следующие 14. Напомню, что Минлайн и Метакорп решили собраться и сделать событие, где на одном турнире сыграют 8 команд со стримерами, селебами и проигроками. Все составы этого турнира у вас на экране. Четыре команды, которые пройдут в плей-офф, сыграют на лане со зрителями, а призовой фонд составляет 10 миллионов рублей. Небольшая просьба, если вам заходит такой контент, то не забудьте поставить лайк. Ну что ж, полетели смотреть первую игру. Напомню, мы играем bo 2 против 8 команд по 2 раза. Наши коронные карты это Overpass и Inferno. Сейчас играем против Боссада. Мы допикались до Inferno и Dust. На данный момент мы играем со счетом 14 побед и 2 поражения. Да, мы в топе, но в этом ролике мы будем в говне. Шоп, жди. Тебе, тебе нужно ту спрятаться, Шок. Да, да, шорт берешь. А. Ну, на пистиках, а, на как пистолет. Пистолет. Бежу, бегут, бегут. Они уже на миду. Шансово. Очень, очень жестко. Кул выходит. Только перестрелять здесь, антика. Моус делает свой свои минусы, нужно сразу ментально отходить. Надеюсь, прийти один. А Б должен прихиления. Так, уже на миду один. Бойлер один. Шорт, болер и мидл. А, НТ, НТ. Тройка с. Uh. Yeah. Ковры вышел, ковры вышел. А, да, да. Лучше, лучше. Все, мидл. Молодцы. Да. Это 8-5. Надо гробы просто сейчас посмотреть. Спокойно роли поставить здесь. Хорошая флешка, врыв. Это за первым где-то, за первым ставим. Да, я тройка, я пишу, за первым стоит. Тройка и за первым. Тройка. Где? За, первым. за вторым, за вторым. Но Ой, сам, Лучше, лучше. Играй быстрее, быстрее, быстрее на двери. Блять! Нахуй я поменял. Басада берут последний раунд. 9-6. Ставлю под фонтан. Нормально. Сидите прямо сейчас. Er, 1x3 сложно будет, конечно. Первого забирает. Второго забирайте, уже ли третьего еще и копнет! Нет! Блять! Жия. Он пикает, да. Лучше, лучше. Бэн, бэн, бэн, бен, пен. Хедшот, хедшот. Хэдшот! <связать> молодцы, молодцы. Ковры. Ковры. Гранату оттуда кинули. Молодцы, ребята. So убили. Шорт один, шорт. Убил одного. Вы, yeah, да, дай, Вышел дай, дай. шорт. Найс. Nice. У нас DOSI. нет инфы. КТ, КТ, КТ. Лучше, лучше, лучше. Нихуя не вижу, блять. <свят> <свят> <свят> я нихуя не вижу, что я сделаю, блядь. Хорошо! Ой, я, я... <свят> Хорош! Он хедшот от куража просто на раше. Жестко! Б Акул! Но тут мол просто разбирает. Одного, второго, третьего, десятого. Я думаю, итиль должен сейчас случиться, вот реально. <свят> Еще Б двери! Двери, без армора он! Молодцы, молодцы! Не-не-не-не, нет прочтения, дорогие друзья! Нет прочтения! И это шестой раунд для посадок! Ребят, можно их просто два раунда вот так выебать их? Да, да, хорошо! Здесь хп! Мид бежит по шарту! И там же! Авик! Акула, еще перезарядка с АВП. Пять патронов. Пять патрон. Можешь дать. Ну, нахуй. <связывая> <связывая> <связывая> Очень серьезный противник. Команда ПАВ. Второй фаворит турнира. Мы пикнули ровно те же карты. Нюк и Инферно. Напомню, в прошлый раз мы проиграли нюк. Нет, мы наиграем. Будка есть. Хеван, Хэвен. Тетрица вверх. Ну ли, и Тендерли <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> вырубила всю команду на пистолетке. Вот это первый раунд для пав. Мейн, один мейн. Красава, лучший, лучший. Будка, oh, дверь. Убил, Убил. дверь. Убил. Рампы. Два рапала. Еще. ладно, слева. слева. слева. Слева. Блять. А Ункер-то не знает, где он. А Ункер, кстати, не знает, где и пачка, собственно говоря, есть ли она у как раз таки оппоненты. Двором! <inimiga> <мосит> <м handicraft> Что? Как дела? Блять, балуйтесь списками, суки! Там осталось просто добрать но в итоге. Кура! Лучше, лучше, лучше, лучше, лучше. Под подо мной. Трое. <смех> Антики, Они такие, у которых 22 сита. Но... А они в линейку встали все! Господи, какая ошибка! Где они вообще сейчас? Непонятно. А, Убил, это а? он, это а, он, это он. он. Убил бы. Хорош. Пробуйте, пробуйте. А стоит на сайте, там, прямо там. на сайте. Убили его. Он не успеет, хороший. АОБе, аОБе Пиздец, как он нахуй так. Титрилль кстати пойдет к нему в руки, а это пачка, а это дальше, а это 37, а еще один будет, но тут уже кураж Надо улицу отпай. Обил бутыл Тут убили, а что он там ставит? НЕСТВОЕ Лучший! лучший, лучший. Ну все, это легенду убил. Хорошо, хорошо. Хорошая была. Ну что, мы показали, играли. да? Мы, мы чисто камбэк показываем. Вот <свяк> что наиграли за эту неделю, да? Нет, <свяк> нет, нет, нет. Ре Ре Ре Ре уходи, уходи, что? Справа стоит. Я говорю справа. Бегут. Твои, твои. Один. Таленый Фандер. О, Хорош! А! Хорош, а! бакс! На, на нычке. На баксе слева, на баксе слева. Убить. Блять. Нормально. Я, Я не потушил, у а Сидят, пока за. Справа, этим. справа, один. Он же один. Справа, да. <свят> Блядь, типа и моликом мне могут не попасть, плохо, там молик. Мол... Сзади, Потом сзади, миду, миду, миду. Да пошел нахуй! О, сейф, убегай. Уходи, сейвить, уходи. Молодцы, Hariens. молодцы, молодцы, молодцы. Да, да, да, да. Мне мобильный девайс от слова вообще. Нужно, кстати, проверить за дальним. Ой, какое не вовремя! Пика! Блин! Зато бомбу поставил фан. Ебать! Походу, двое! Два! У нас Сеня, один, один на сене. Сеня С Сеня! Сеня Убил, убил Молодцы е, Лучше Еще Найс, убили да. его, хорош Это последний раунд половины, ему нечего сейвить Мол забирает фандра Лучше, а -а -а. просто лучше Стой так, стой блять можешь, можешь пробовать Можешь пробовать, что And, uh, Банан здесь будет справа Вот какой пиздец Разбудился, да? А -а -а. Два лонг еще Авик Лонг! давай, с верхом. АОП, Как раз таки тендерли, а второго пытается. ЛИКСА НАКАЗАЛИ! АУНКЕР просто наказывает ЛИКСА, но ничего страшного, Фандер не и противника, в итоге фарпач в соло. АААААААА! Подожди. Они зарезают. Пошел нахуй, блять. Да. Бля, я... Ну мы что-то хуёво очень сыграли инферно прям очень. Ребята из компании дроп уже не просто сайт, приложение, автобус. Они в Рио катались на таком автобусе и радовали болельщиков. Но еще и рукав. Я всю медиалигу играл именно с этим рукавом и реально кайфую. Спасибо ребятам. Ну а сейчас я вам покажу их сайт. Это сайт под открытию кейсов, где вы можете просто за каждый рубль депозита крутить кейсов, как, не знаю, как на Летишопс. Тут кэшбэк на кэшбэке. Закидываем депозит, к примеру, через визу 1000 рублей. Но если вы введете промокод RIO11, вы получаете плюс 11%. То есть 1110 рублей Второй бонус Это wild event За каждый депозит рубля вы получаете поинт За каждый поинт вы можете стрелять в мишени К примеру, давайте купим пульку за 200 поинтов И давайте стрелим сюда Я получил 250 рублей сейчас просто с ничего Это деньги, которые просто упали кэшбэком за мой депозит Давайте что-то из новенького Магический кейс за 2200 рублей Давайте прокрутим магический кейс и я думаю, раз 5 можно это сделать Нам падает... Впервые такой упало Мне упали просто деньги, чел О? Вот это я понимаю, вот это уже хорошо. Ссылка на джидроп и промокод есть в описании этого ролика. Мы идем дальше. Игра против АФК, одна из самых сложных и переломных игр. Ребята серьезно усилились, убрав 55 на 55 и добавив хакерка. Парень очень хорошо настреливает и нам было реально сложно. Играли мы Инферно и overpass. Кого? Залетай, залетай. За первый за первый за первым, за первого. тройка. Блядь, Они там все Они что ли Шок. Да, это забирает, забирает со всех сторон. Хорошо. Хорошо. Хорошо. You plan, you Надо выпрыгнуть. Надо Смотри. убивать. Ah, сука. Снажай его. 1500. Дополнительно. Вкусно, вкусно. В, в, на баллоне? Побил его. Поиграем. Побил зад. Плент. Смогу, смогу вас, смогу, смогу, смогу! Один один Вокруг него только враги так и вражины забирают. Да. 20, 20, 20. Жить. Мит, а? мит, мит, Да ебах, не бочка. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. За тройка один. Ловше, лучше, лучше, так, ловше, махарни, вот тебе и фраг. <смех> <смех> тебе, тебе шопа Мало того, это четыре игрока на Аплэнсе они угадывают точку. И Антика вместе с шокой вешают одного второго на стейс не справляется вообще никак. Они все в огне. Снейл кик 1x2 против двух пистолетов. Макс жмет! Макс нажимает. Молодец! <смех> Хорош! Пизда! кого 9 дальше? Один. Девять Убил 9. Это в шанс. пистолет перебрят. Красиво зашли. О. Просто, да, просто умные. Да, он все равно максимум что он здесь делает? Один килл? Ну два килла. Ну нет, ничего не здесь. Ничего здесь, делаем, здесь right. да. Очень хороший раунд для Five Stones. Еще один. Еще двое. Двое вроде. Хасшот, хасшот. Туалет, туалет. Красиво, красиво. Nice, Двое. А, блять. Справа, фирим. Похуй, дай это школ. Блять! пришел, блять. Вкусно, а, сладко, безошибочно. И а, это гайс. Чуть-чуть зафейли. Это пятый, да, яка, чисто отыграли. Мне молотов пролетел, но я могу выйти. Как... Хорош лучший просто! Графики, графики, КТ, КТ! Ты чё на где он был? Зиг шифтом. Первый Снейл, второй за ним Витя. Пошли в Зиг, пошли в Зиг! Идите, идите, бегите, бегите. Хороший! Хороший! Всё, Пусть ребят. Ой, господи. Вот так вот. Лучше. Хорошо. Он без брони. Двое там. Подожди. А -а -а. Я на банане. Блять, через лонг заходит. нас ожидают козлы. Если в прошлый раз нам было с ними легко, то ребята снова усилились и пригласили сурового на авик. Если что, мы часто с ним играли в выпусках дороги к 3000 элла. Он и тогда хорошо показывал себя, но здесь он просто гений. Он настолько хорошо играет на лиге, что делая по 50 киллов без допов, его начали подозревать в читах. И все максимально ждут его игры на лане. Мы играем против козлов на Эншент и Inferno. Да? Ну тут на миде схватка. Тим воюет, Дима Ваншот забирает антику минус варпача Дима Ваншота следом. Уже есть два минуса, четыре минуса совокупно от Голдца, и остается лишь только шок. Ну да. Два, я же диффазон, конечно, должны... хорош. Нормально, хорошо. Ну хорош. и... да. Ну да. Держи да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ой, блядь, Мау. хорош Просто выходишь, а у Ой -ой. Крашу, какой все. же хороший угол, какой же просто контроль пачки Ласт был КТ вроде Да, КТ налево пошел Темпл зашел Стар, Стоп Стоп Нейстрай, nice nice молодец Начинаются, и ваншот в упоре, ну моментально ловит из авика, все, суровый прососился Ой-ой, а тут, кстати, встреча, здрасте, привет Там двое, там двое, два светлые Два в четыре пока что Два но... в три. Ну. Что ну... ну, вы че два? О, как он как они это делают? Эрик, смотри. Эрик. Эр... Забрали, мейн, да. мейн один. Убил его. Сейчас будет игра. Вдвоем, вдвоем, вдвоем Ушел пикать. Ну да, смотри. Майен один. Майен второй Майен один. Майен один. Майен ну сука Ебать, как суп, они так все. пикают Майен но... на... один. На один. Майен у нас Б свободно. Аккуратно. Б будет, пацаны. Ни идти, нити, ждать. Да, просто встаньте, где вы. Чуть экономить не хватило, блять. Под стену, под стену, под стену, под сена, сеном. Убил. ворвал, малый ворвал, убили. Еще один смоку. Убил. Шоки, ча. Ну и все. Симу добирают. Первый раунд за 5 стаус. КТ, КТ. КТ.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 Найс, хорош. Убил. Один секунд. Убил. Ебать он как? Молодой платон проверяет, получается по себе хэдшот. Второй также. Суровый, подожди, он может, не может, потому что кураж слишком хорош. Квадрикил. Да, надо Да. Не умирать. Лучше, Атаю духом. Сейчас там... там. Sí. Тут момент давай... Сейчас там... Сейчас там... Сейчас там... Сейчас Сейчас у нас каточка против фиксерс, которые уже вылетели с турнира. Они не стали пытаться кому-то испортить успехи на лиге и состав выставили слабенький, чтобы просто по фану поиграть. Возможно, именно их такой выбор дал нам возможность восстановиться после двух проигрышей подряд. Мы сыграли Ancient и Nuke. Плент ставит. ставит. Надо пушить. Убил. А, Хорош. Подам минус. Убил лавик. Эрик выходит. Шок близко Они выходят? Еще, да, еще, он, еще. Пойдет. Два, два. Яма, яма и один кейф. Ставит. Хорошо, ну, Авик, Авик. Светлый, справа походу. Молодный, хороший. Молодный, светлый. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Молодный. Слева. Ух, он Он full flash, он максимальный flash. Красава, молча, время нашивает третьего подряд просто. Шинкового. Это, ша... это Шашлык. О, нет, это, это шаверма. Сори. Эй, суля. <laughs> Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы покажем вам, как занимать за Понимаю, Вот эта встреча. Ты понимаешь, что он пробежал весь сайт, блядь, до его вообще никто не убил, и факт, поэтому просто 10 патронов в тушу дал, блядь. Давай, я смотрю, смотрю. Какие у нас чай пьют? Сейчас минус 80 Реально лучше этот... Кирилл, Кирилл, давай его лучше со своём. Ева ёбва. Направо, налево, налево сейчас. 30. Как сейф? 28 секунд. Ну ладно, нет, не сейф, а кураж все это время стоял, ждал на мейне. Main, main, main. Не берет. Это поле. Если бы у него был калаш, ага, я бы поверил. убили, убили его. К нам уходят. А, а двое. Соло раунд отыграл, считай. Антика. Свечёт по идет, но у не залетай. Первому хорошо, второму... Эх, второму сейчас если бы тоже залетало бы, то можно было попытаться цепануться как-то за этот раунд, но... Рампа, рампа, УП. Убил сайт. Хорошо. Вент будет подниматься. Будка. Молодец. Хорош! Налево ушел просто. ж На, на, на Икриспе, <связь> Ладно. Самая важная игра для двух составов. Диг в шаге от вылета турнира, если они не возьмут ни одной карты против нас. А в случае, если мы не возьмем ни одной карты, нам пришлось бы выигрывать карту у очень сильных АФК. В общем, максимально принципиальная игра. Нам оставалась всего одна победа на карте, чтобы пройти в плей-офф. Мы выбрали Оверпас и эншент. Киты где были? Молодец, мол. Хорош, ну, а хорош, хорош. Ну с трех сторон тут вообще без, шанс, без шансов, опять 14 кп. И спокойно здесь. Возьми кольд, нет, дари, этот... Дари, дари, давай Молодцы Хорош! Далпы! Далпы! Игра первая У, у трака всё убил Хорош. Ай, шо, Хороший, Былится, а, шо. Шо. Вот, антика а, Антика а, антик игры. дай игры, дай Такие, Такие моменты она очень любит Лункист, лункист! не бать ладно давай. Мак, я скинула на кт смог тебя. Паруги, Хорош. там еще и без... Беспол... А нет подождите очень поздняя зашла на самом деле но помощь уже минус две там выцепил. на траке деф -деф -деф -деф -деф. Надо убить. Он дефает, дефает. -деф -деф. А дай ты? Бля, ну я, хорошая... мог... я... я не могу, убиться ты хуйни, сори. Двое тут. Халпа. 14, для камней. 14 для камней. я не понимаю. Я. Лан вода, вода. Девятка. Вода, девятка. Бил девятка. вода. Один-два. На! Работаем, попадает! команда! тачка! Тачка! Один! Вот он находит пачку, но, мол, пытается простреливать! Моу, поблизости, попадает. поблизости! Нож, нож, нож! Мол! Молодец! Най! Выиграл! Красо! блядь! специальная комната! В смаку, в смаку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 Два бублик, два бублик! Он будет дефить, скорее всего, что 10. пришел зэнт мой лик. 10. Тебя режут, нахуй. На. Каубу Еще! Два. два патрола. And 10. And 10. 5, 10. Кейп, кейп, 3. Все, ласт где-то yeah. 30 КП. Nice. Хорош! Да блять! На этот момент. Пос... Ой, ой, ой. А на тут это... можно было увидеть, кстати, реклента. Здесь, а? Есть, он сидел, варпач его на ножбу посадил. Слева должен быть. Авик. Все-таки второго не услышал. Марсель! За плинтом, за плинтом, за плюнтом. Молодец. Где бумача? Ну Убил его. Убил, убил, убил. Убили, убили. Авик, авик. Тактически да. ставим. Да? Такого тут минус 5 надо делать. Тоже умирать. 19-19. Блять, бомба. Ах. Поток у нас. Минус первый, и минус второй. второй. Минус и третий. И третий. Что мы любим? Дабы! На эту девятку и бомбуч опять. Но бомбучи этот раз его здесь контролит уже, да. Хочу О, тут! Хорош. Минус один от бумача. Минус два от бумача! Ох, и Хороша. перестреливает, да, ну хорошо, 13 хп. И с хаешки, скорее всего, умер А тут даже прострелом бумач красиво закрывает. Я первый раз на бусте решила поиграть За все 40 раундов да, мы в плей-офф. И это было на самом деле не так просто. Вначале было легко, будем честны. Но когда составы усилились, стало намного сложнее. У нас осталась седьмая игра, и она, по сути, ничего не решала, потому что против нас играли АФК, которые уже в плей-оффе. И мы решили сделать ничью и сыграть шоу-матч на Анубисе. В целом там нечего было особо показывать. Мы убивали, изучали карту, убивали друг друга. В общем, ничего интересного. Поэтому на этой ноте я заканчиваю и советую подписаться на канал и ожидать новый ролики, который выйдет уже с плей-оффа. А сейчас я тебе предлагаю посмотреть ролик про то, насколько Steam Deck шикарная штука. На ней можно играть даже в CS. Я записал про это отдельный ролик, поэтому приятного тебе просмотра.